И снова всем привет вторая часть а, нашего видео время провождения во вьетнаме показываем рассказываем о еде там в автомобилях и так далее сейчас сядем в такси и поедем ну первый таксист он отказал нам в съемке, идем искать другого значит со второго раза нам повезло а, ребят смотрите у них есть счетчик да то есть езда Окей, okay. он его включил а, значит посадка в автомобиль стоит 7000 тысяч домгов 70 тысяч это ну, грубо говоря 630 метров до да? далее значит считается 1 километр это тысяч донгов ну и далее после 31 одного километра 10 с половиной тысяч донгов мы едем на автомобиле я вот только упустил момент как он называется называется он hyundai они все такси точно идут все на механической коробке передач смотрите прямо едем просто поехали покатаемся прямо едем. Все идут на механической коробке передач. Как такое мультимедиа системы здесь нету. Везде есть кондиционеры. Но вот кто-то ездит там с открытыми окнами, кто-то включает кондиционер. Далее, значит, у них потолок обтянут пленкой. Я не знаю для чего это. Ну, может как-то на или не выгорала, или не выцветала. Что-то типа того. Курить в машинах нельзя. Торпеда у них у всех обтянута вот вот такой вот штука вот таком вот таким ковриком, да, чтобы она у них просто просто не выбирала а, Пробег на автомобиле, ребят. А, 303 тысячи километров пробег на автомобиле. Вот сейчас едем. Сейчас едем. В принципе, по подвеске ничего не гремит, не стучит. Хотя дороги у них, а, ну, как вам сказать, в адекватном состоянии. Нету таких, чтобы там прям какие-то кочки, какие-то ямы были. Да, есть какие-то неровности но такого как у нас в россии нет кто-то говорил то что очень много грунтовых дорог грунтовых дорог я поехали прямо грунтовых дорог я практически здесь ну реально не видел не встречал есть платные дороги вот ну платные дороги это когда мы едем между между городами так нам нужно на какую-то оживленную улицу попасть сейчас поедем наверное, прямо по автомобилю, по автомобилю. Ну, эконом, да, эконом. Везде у нас идет пластик. Здесь у нас какие-то дырочки, что-то было прикручено, прикручено здесь. Вот. Ну, чтобы еще... Сзади, в принципе, удобств никаких нет. Но это, я так понимаю, идут, это, скорее всего, идут в автомобиле чехлы. Еще подъезжаем к оживленному такому перекрестку. да да налево налево налево видите кто кто как то есть чей автомобиль больше чей автомобиль больше тот и получается у нас прав сейчас вон туда едем прямо а, вот это у них погода или ну, не погода да по пагода она называется это как вам сказать ну вроде как что-то типа нашей церкви сюда а, толпами свозятся туристы вот это уже получается где-то четвертая улица, да, 4 улица. Ну идет немножко совсем по-другому. Наверное, давайте мы сейчас выйдем здесь и пройдем немного пешочком. Ну, получается, цена нашей поездки составила а, так. 64, да? 64 тысячи. Держи 50. 50. А, вот да, мы проехали. 4 километра, 286 метров. 50, 100 тысяч я ему даю. Он дает мне сдачу. Окей, okay, окей. Okay. Так, ладно, ребят, выходим. Все, спасибо. Выходим. Итак, мы ехали с вами на автомобиле. Кстати, летняя резина под замену, под замену. Hyundai, Hyundai i10. А вот они те самые кафешки, да, где питаются именно сами вьетнамцы. Видите, маленькие пластмассовые столики, столики, ну здесь реально, здесь реально а, все дешево. Так, ладно. А, далее, смотрите, стоит у нас Mitsubishi, ну это по-моему L200, да, стоит. Левый руль стоит Mercedes 450. А, еще стоит одна Kia, еще стоит одна Kia. Что у нас тут еще есть? Вон еще что-то стоит у нас. Беленько, не могу никак с ними договориться, чтобы они мне открыли автомобили, показать. Говорят не понимать и все. Шевролет а, у нас стоит, Шевроле у нас стоит. Крус LT. А, вон стоит у нас Toyota Camry. Toyota Camry, пойдемте подойдем, посмотрим ее. Это Camry 2.5, ну естественно это это стоит у нас левый руль все и одни байки очень много байков а, toyota Вес у нас стоит ну чем там на, на что у нас похоже на корола да на корола на бельду чем-то вот она смахивает а, вот она получается смотрите у них мойка да вот чисто случайно я увидел эту мойку так, а, кастрол какой-то не кастрол. Да, то есть здесь можно и помыть и днищу, и днище автомобиля. Ну и, соответственно, соответственно, сам кузов в автомобиле. То есть у них есть. У них есть сервис. У них в принципе в принципе все. Есть. Вон тоже кафешка у них стоит. А это у нас, это у нас. Не пойму, либо авторемонт. Да нет, это не авторемонт. Что-то здесь. Что-то здесь у нас продают что-то продают что-то ремонтируют вот бежит да это какой-то у нас авторемонт байках идет вот масло тут доливают в байки что то на меня все смотрят как не знаю на кого здесь что никто не ходит что ли с камеры не снимает очень странно что у нас тут? Кондиционеры продают опять же как живут как живут вьетнамцы ну в центре города, в самом городе Нечанг, я так понимаю, у них, извиняюсь, ну такие какие-то маленькие квартирки. Но, ребята, если ты уезжаешь за пределы города, уезжаешь за пределы города, то там, конечно, так. Собаки здесь какие-то, гавкают, то там, конечно, жесть. То есть там не окон, не дверей, там какие-то занавески, не занавески. Ну, реально бедно живут. И опять же, что касается школы, то есть некоторые дети входят в школу по 5 6 километров то есть у них расстояние от дома до школы но это опять же у кого нету допустим учих родителей нету ни байков ни великов киасрента стоит поэтому ну реально несмотря на вот этот на вот такой вот курортный город курортный город живут они как-то вот не очень хорошо так что это стоит у нас серви honda серви люк туманочки литье кстати основная масса машин у них идет на налетел вот да, про который я говорил бмв какой-то стоит некоторые машины накрывают свои одевают их в чехлы потому что потому что здесь просто нереальная раз повторяюсь нереальная жара И ну вот на какой улице мы сейчас находимся я что-то запутался там четвертая пятая может какая-нибудь шестая ну, здесь как-то вот и движение уже поменьше поменьше людей но немного погрязнее но опять же то есть основная масса это вот кстати цветы да вот цветы у них здесь все живое у них нету на улице искусственных цветов все живое они очень любят цветы но ну, опять же со слов там вида да и очень часто делают своим женам подарки, вот именно дарят цветы. Но остальное мусор это просто там принесло получается. Вечером, вечером выйдем на улицу, вот как видите, как тетенька сидит, как тетенька сидит, они выходят на центральную улицу и продают все, все подряд продают. Так, ну вот тоже сейчас как-то надо перейти нам дорогу. Вот они мне сигналят, да, чтобы я был как бы. Немного поосторожно. Вот что это стоит? Люсида стоит. Ну Люсида прямо отсюда видно. Бита, крашена, шпаклевана. Не знаю, там резано в трех а, местах. Так, красненькое у нас что-то интересненькое такое стоит. А, Chevrolet Spark это стоит. Вот Хо, Honda Civic новый. Сейчас покажу. Тоже мне очень понравился. Автомобиль этот. Honda City. спорт а, Я его видел, вот вижу его второй раз, я увидел в темноте. Ну поверьте, в темноте он светится. Блин, он выглядит просто шикарно вообще. Я даже вот э, не знаю, какого он года выпуска. Скоро у нас они появятся такие вот автомобили. Тоже гора Ну не гараж какой-то, парковочка. Парковка. Toyota стоит какая-то, ну, похоже на mazda MPV. всем вот это вот Toyota. Ну вот, да, вот вам примера э, вьетнамского дома, то есть вот такие вот дома с э, вставнями. Не знаю, как это хорошо или плохо. Вот тоже идут жилые дома, жилые дома, вот с такими небольшими проулочками, улочками. Вы не подумайте, да, то что я испугался, но я что я что-то туда не пойду. Не знаю, что там, чего-то можно, чего-то можно ожидать у них. Друзья, вот вот у них детский сад. Кстати, вот детские сады, да, они вот все вот такого плана исполнения. Все там какие-то разноцветные, там, подсолнышки, фрукты какие-то нарисованы Ну, реально смотрится круто. И дети в сад у них идут, по-моему, в ясли с как мне говорили, с полутора лет. Mercedes s 200 Hyundai, honda а Шерви, везель по нашим. Я так понимаю, мотору у них идут а, 1 и 8 да, вот этих вот, вот этих вот везелей. Фортунер еще один стоит. Рендж мотоциклы. мотоциклы. У меня такое ощущение, что я здесь уже был. Вот. А, ну, как вам сказать, типа знаете нашего сыриска, хотя вам это ни о чем не скажет. То есть куча перекрестов куча всяких небольших проулочков у них здесь а, есть вот такого плана вот мини грузовички там наподобие сузука эвари да но это чисто рабочие такие у них идут автомобили видите грузовик стоит стоит окна открыты все открыто у них То есть с воровством проблем у них я так понимаю все таки здесь а здесь нету как нас изначально пугали Hyundai Тулскн, вот она Тойота. Так, ну, блин, мне вообще туда прямо идти. Тут машинки стоят. Машинки стоят. Давайте посмотрим, что что стоит. Вот какой-то Volkswagen стоит старенький. Kia Cerata стоит. Еще одна Kia стоит. Hyundai, i 200 стоит. Вот Mitsubishi Expander. Ну кто ж у ребят, откроет, а? Саму интересно посмотреть что они там наделали переделали внутри автомобиля синие номера то есть все гражданские до да, белые номера синие номера это полиция полиция и по моему госслужащий камеры стоит а, то есть, как нам объясняли, если ты. Кстати, скоростной режим они соблюдают по городу. Средняя скорость 30-40 км в час. А, за городом, по-моему, 60 что ли или 70. Вот. А, ну и также куча камер стоит. Вот, тоже стройка какая-то идет. А, я к чему это веду про номера, да? То есть, а, ну, день за городом. Видишь машину с синими номерами. Он ее не станет обгонять, потому что он не знает. Либо это это что такое светло? Ламборжини, да? Боюсь сказать. Потому что он не знает, кто это едет. Либо это полиция едет, либо это едет просто просто госслужащий. Так, что-то я уже совсем тут запутал, заблудился. Нам, по-моему, надо оттуда идти, но мы сейчас на находим другой улице свернем вот сели в другое такси а, это уже я не обратил внимания, что это такое ну тут уже как-то посимпатичнее идет там бело-черные вставки да все пластик пластик идет мягкий а, тариф тоже 7000 пробег на автомобиле 80 а, 89 тысяч километров потолок тоже тоже у нас идет пластике. пешеходов никто не пропускает как обычно Ну и чистенько в автомобиле Реально в автомобиле, в автомобиле чистота, даже вот здесь подлоходник, он идет, он идет у нас кожаный. Давайте немного посмотрим просто на что у нас окружает да, на движение. Ну, еще, ребят, повторяю, вечером обязательно проедемся доксид, посмотрим, какое движение, какое движение у них идет вечером. столбы светятся по бокам все светятся, здание все светятся красота просто ну реально она неописуемая вот видите бац и банда выехала на перекресток вот и магазин нам где-то вот недалеко осталось ехать 600 700 метров это а уже 2015 будет за поездку у нас. Дендроном нужна гостиница. Ищем. Кстати, что касается наличных, да, наличных. А, все приезжают с долларами, меняют их на домге меняют в отелях или в ювелирных магазинах, в обменниках. Можно снимать деньги с карты, но если у тебя э, обычная карта, да, там, грубо говоря, там российская, то ты должен обязательно предупредить банк. Банк, то, что ты едешь за границу, иначе при первом э, снятии денег у тебя карту эту заблокируют. Ладно, мы приехали. Так, ну давайте немного покажу э, номер. Да, номер тут, по-моему, сколько? 20. 24 квадратных метра то есть э, стандартно две кровати единственно чем плюс этого номера вид на море сейчас вид на море покажу телевизор но опять же там вьетнамские каналы э, шкаф карты кондиционеры без кондиционера никуда кондиционер постоянно работает единственно когда э, ты уходишь с номера ты достаешь карту буквально там через 10 секунд выключается свет кондиционер не работает карту ставил карту ставил все работает э, под одежду вещи над каждой кроватью по светильнику ванная комната, раковина унитаз, ванна все стандартно, все обычно единственное вода вот течет ну и как бы уборка здесь каждодневная то есть я вот уходил, да, мы уходили здесь был такой бардак постель поменяли, постель чистая, номер вымыли полотенце положили чистый, как бы ну то что допустим футболка где-то там лежала да, у меня, ее подняли вот сюда вот положили. А, ну и соответственно, плюс этого номера. Да, это конечно, это, конечно, вид. Сейчас я вам покажу его. Тут, конечно ничего не сказать ладно увидимся уже в ночном городе друзья вот а, обещал рассказать про рестораны да про рестораны где нас накололи а, ну во-первых давайте так то есть есть все есть какие-то рыбы улитки там моржи какие-то караси а, рыба у них распространенная дена вон она вот ее почему-то все берут а, омары какие-то есть все даже я не знаю что в чем прикол, да? Прикол вот этого ресторана. Значит, у них меню, меню на морепродукты, видите, цен нету. Здесь цена есть. Вот такого плана у них идет меню. Мы заказали, но когда заказывать, да, когда прежде чем заказывать, мы спросили, что сколько стоит. Короче говоря, нам значит приносят счет. На 4 миллиона, 4 миллиона, по-моему, 200 тысяч. Ну, естественно. А мы, ну, в принципе, там, грубо говоря, ничего не заказали, да. А, давай считать, пересчитывать. И вот, а есть такие рестораны, где у тебя пропечатанная на бумаге идет, а есть где, вот, смотрите, готовится, пока я вам рассказываю, готовится все вот на улице вот в таких вот условиях. А есть где вот она вот написала нам просто тупо от руки. Мы очень долго разбирались, короче говоря, мы сэкономили себе миллион. Нам приписали, непонятно что, нам приписали какой-то салат, который мы не заказывали. Нам приписали соус, который мы не заказывали. Салата не было, соус да, соус он приносил, вот, но мы его не заказывали. И нам за, по-моему, 200 или за 250 тысяч приписали салфетки, да, салфетки нам приносили, но мы салфетки эти не заказывали. В общем кто поедет обязательно разбирайтесь потому что вас могут наколоть практически практически на а, миллион но тем не менее как бы было все вкусно да вкусно вот и ну понравилось вот они вот такие вот у них бассейны Где акула, вот даже акула тут есть при тебе это все вылавливают, ну опять же, при тебе это вот на вот этом чудо-гриле, чудо-гриле все это готовят. Вот такие вот повара в резиновых сапогах да в грязных штанах. Вот как-то так, ребят, но тем не менее тем не менее реально все вкусно а, не помню про пенсии говорил нет тоже узнавали 200 250 долларов получают а, получают пенсионеры у них пенсию что касается детей а, рождается ребенок рождается второй ребенок даются какие-то привилегии вот рождается не дай бог третий ребенок у тебя все забирается и ты еще остаешься должен государству То есть ты государству будешь платить деньги за а, получается за третьего ребенка. Что касается частных каких-то фирм, там структур бизнеса, а, да, он здесь есть там отели, вот лавочки, это, грубо говоря, все там, как у нас, как у нас ИП. Вот, но а, у них нету такого, то что распродают государственную землю. У них все, все в аренде у государства. То есть вот он стоит, продает, да, он государству, платит деньги. Не куда-то там в частную лавочку. А именно государство платит деньги за то, чтобы он а, мог спокойно спокойно работать. Вот, то же самое отели. Короче говоря, все, все и все платят государству. Так, ребят, ну вот как я и говорил, да, на сейчас покажем а, в принципе на каждом шагу. Да, сейчас будет ходить, продавать, пытаться что-то продать, всякие там салютики, не салютики, блины мороженое, вот готовится прям все, ели, все, все при вас. Мороженое будем в каждую неделю, не можем никак попробовать. Ой, наконец-то. Наконец да? Магазин находится. такой вот э, фрукт да фрукт это называется дуриан а, какой-то тропический фрукт ну, вот он уже разделан он уже открыт но ребят говорят его можно есть только с того момента как э, вот как ты его разделал да что прошло не более 15 минут. Начал он терять какие-то свойства. Точно не знаю. Я знаю, что, допустим, его нельзя употреблять с алкоголем, должно пройти какое-то время, потому что там очень много каких-то микроорганизмов, микроэлементов. Короче говоря, как нам сказали, там содержится вся таблица Менделеева. Он запрещен, этот фрукт он запрещен к вывозу, а его запрещают проносить в отеле, потому что, как говорят, он вонючий, да, но мы пронесли, в принципе, ну если честно, я его не ел, я его не пробовал, вот. но по ощущениям, как сказали, в принципе, съедобно. Стоимость, значит, 50 тысяч за за килограмм, ну 50-80 тысяч. Ну и вот посмотрите просто вот какая красота, да, все парки, все все надписи, все, блин, все светится, вот то, что с я говорил, посреди дороги, все абсолютно украшено. Это не то, что там новогодний, да, там праздник какой-то, но это всегда у них так, абсолютно всегда. Ну и по движению, да, опять же, то есть смотрите, насколько оно стала оживленная оживленное сейчас мы еще зайдем на пляж покажу что на пляже происходит еще, все равно еще пройдемся посмотрим что чем торгуют чем торгуют да, улица. вот вот такая вот повозка не знаю как она называется она тоже ездит она ну мы сейчас найдем которые они вообще они вообще все у них светятся вот, вот машины поприезжали видимо на пляж на парковку заметили да стало сигналом больше прям ду ду ду ду пик пик пик пик а ну вот она вот едет а, блин не помню как она называется он на вид едет светится по-разному тоже мы катались на ней там 30 там 50 тысяч он еще один поехал прикольная такая штука Не, спасибо, друг, не хочу. Идем дальше. Там мы прошли, вот получается, совсем совсем чуть-чуть. Лучше -чуть. вот готовят амаров А сколько стоит? Цена какая? Сто. Сто, да? Вот, сто тысяч. Ну, это, грубо говоря, 100 тысяч там получается. Я не снимаю тебя. Я не снимаю не хочет чтобы его снимали стоит 100 тысяч да а, сколько там ну по 300 рублей но опять же приготовлено это все на улице кстати вот пошел пошел небольшой дождик ребят смотрите вот такой поток поток и попробуй здесь перейти дорогу но ну, это реально это сделать э, блин ну поверьте очень сложно и страшно он тем не менее люди переходят Видели, да? Вчетвером на байке поехали. Капец, дежуха. Вот, посмотрите, перекресток, да, перекресток. И вот товарищи пытаются перейти дорогу. семья ей, четыре человека два маленьких ребенка двое взрослых вот у нас в россии было бы такое движение да что было бы привет привет Сейчас идем на центральную площадь их, да, хотел сказать Владивостока. вот Там у них прокат всякие машинки, эти гироскутеры и так далее. Вы знаете, в чем прикол? То есть они подбегают к тебе, не к тебе, а подбегают к детям. Садят детей, а потом начинают требовать с тебя деньги. Мы уже катались. 40, 40 тысяч стоит. По-моему, там 15 минут. 40 тысяч. Вот сейчас я попытаюсь это заснять как это будет выглядеть вот смотрите вот подъехал товарищ подъехал товарищ она ну вот сегодня спросили сегодня нас спросили, сколько ну будете кататься или нет а вчера были прямо в наглую подъехал и все говорит давай вот все нас увидели подъезжал уже два катит смотри смотрите Вчера 40 тысяч. Все, дети катаются. как я уже говорил это их центральная площадь вот памятник вот это здание это зовется лотосом лотосом считается как грубо ну, говоря грубо говоря центр до моря тут до пляжа в принципе как и везде там 10 10 метров очень много людей вечером утром skylight 40, по-моему, там четвертый этаж, это видовая площадка на весный Чанг, Чанг. Ну, там открывается просто просто потрясающий вид сверху. Также там э, находится клуб на самом верхнем этаже. Да, 44 этаж там. Про Винперл, про остров я говорил, по-моему, э, днем, да. Вот посмотрите, как он выглядит ночью. Тоже все светится. Вон канатная дорога, типа как эфирные башенки. Раз, два, три, четыре, четыре штуки. Четыре. Вон пятая виднеется. Даринка, осторожно. Тоже все светится у них. Колесо обозрение Да, тоже очень очень высокая. Так, друзья ну что еще один э, переход через дорогу да как-нибудь как-нибудь это надо нам сделать пока сам не знаю как Ну вот давайте как нас учили поднимаем руку да и пошли а им пофигу вообще я говорю машинам по барабану они не не пропускает Но вот скорость маленькая понятно что вот как-то вот Быстренько вот так раз, перешли. Друзья, я еще не могу успокоиться. Меня поражает их движение. Реально просто поражает. Ну посмотрите на это. Я я не знаю, как это называется. Ну, это, блин, это, короче, жесть. Столько, столько всего и повозки и мопеды и машины и как они куда разъезжаются вообще непонятно а, постоянно ходят ходят убирают убирают мусор постоянно а, вообще у них в этом месте парковка запрещена да но вот почему-то почему-то они останавливаются hyundai а, еще один Hyundai красный белый повозка вот какая-то старенькая машинешка стоит дискаверика это тоже Hyundai а, Так ребят это у нас что такое с панорамной крышей а, Hyundai А это Тускон Турбо Тойота стоит Очень, ну реально, очень много новых автомобилей. Это фортунер стоял. Там Mazda, да, по-моему, была а, еще одна тойота Какая-то дискотека. Такси, вот это тойота и Новая. Вот люди опять дорогу переходят потоки байков. Перекресток. Хорошо вот небольшой какой-то заторочек образовался я так понимаю это вот из-за отъезжающих таксистов то что а, в дороге автомобили припаркованы вот как вот как в таком движении как в таком потоке можно ездить а? кто-то пропустил кто-то не пропустил Oh Go!